Говорят, кибербаг. Э, пофиксили немножко, посмотрим. Ну пока ничего необычно. Видите, вон так красная хуйня. Заходим, блять, на нее. меня! Ты чё, приора, чтоб тебя сажать? Я человека убил! И чё? Я банк ограбил! И чё? Я в магазине жвачку украл! Ах ты два... За ноги хватайся в пизду. Ну? Свиш знаешь что тебе надо будет сказать, когда к тебе вампиры придут? Крови нет, сосите хуй! Рукоять для дробовика Мало теста. Это что за еб твою мать? Че? Э, знает, блядь. Меня едят! заходите в порядке очереди. Сука, ты Я, ты думаешь, я ты... получил достижение не беспокоить. б твою мать. На... Ты чё, в ладонь пернул и в меня кинул? Угу. мальчик. Да. Ебать, блядь! Я просто ору нах... Кто тебя трогает, дядя? Ну про что же вообще этот ваш Геншин Импакт? Ну так все ведь указано в названии. Про женщин. Ты бы хоть страницу забыл, доктор скажет. Все будет хорошо. Нет, не бойтесь. меня окончательно сосвету жить решил. Что надо сделать? Подожди, 15, это 5 плюс 5. Так, ладно, что нужно еще? Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет, просто раньше не замечал. Ой, блять! А -а -а! Блин! Тебя... Блин! А, как -а. а -а -а. Опа. Теплая женщина. Удалось тебе найти шлем червя или амулет некроманта? Она смотрит вправо, понимаешь? Да, а я не я проведу профилактический техосмотр. Но... Ч, сука, не слушаешь, <смех> Вы, наверное, на работу спешите, да? Дела хумо. Ебаться в пассати же. Целеустремленный мужчина. Fuck! Fuck! Иди ты нахуй, слышишь, бля? Я. Это был самый быстрый отцу в моей жизни. Если вы умные люди, вы не поедете туда. Будь дебилы, бля. Здесь танки летают. Ч за херня? Вон еще один. Сука реактивный. А вон лодка. Блин, как оно работает на... Я ничего не понимаю. Банка не уходит из рук у меня. Я не могу. Алкоголизм так и работает. <смех> Знаешь, что, едьте нахуй вы со своими, блядь, играми и конченными, сука. Привет, вы не подпишете мою петицию? Что? А, а что, нужно, что нужно подписать? Вы не могли бы подписать мою петицию? Что надо подписать? Подпишите.